Ну что, ребятки, доброе утро всем. Всем здорово. Сегодня мы проснулись, в принципе, в хорошем расположении духа, в хорошем да, самочувствии, настроение. настроении. Все живые, самое главное, здоровые. Никто не подрался, все на играли вчера много разных игр, конкурсы интересные. Тамада интересный был. А тамада у нас э, кто был? Вчера? Каждый по чуть-чуть тамадой а, был вчера там вечером. Тамада. Каждый, да, иногда несколько Томодов томатов, томат, томат. Томат. А, томат, томат, вот, томат, и все, и сейчас вот мы Евгений подъехал со своей супругой, и мы едем сейчас, идем, точнее, мы идем, идем, мы едем, да, идем. <свят> пешком, <свят> идем, пешком, не <Я> обратите внимание, <свят> мы идем мы пешком. после этой игры, да, теперь будем так, <свят> <купить>. <свят> едем. как эта игра называется? Интересно, называется «Игра», короче, Зураб вчера игру очень интересную привез, подарил нам, и мы играли, знаете, там карточка, на которой 8 слов, ну, вы, наверное, знаете, но кто не знает, быстро объясню, 8 слов, вот эти 8 слов, слов должен угадать за одну минуту, для того, чтобы эту минуту отсчитать, есть специальный песочный часы. Так вот мы вчера, не зная правил или не до конца их понимая, считали, что нам нужно одно слово за минуту отгадать, а на карточке их 8, а этих карточек там штук 50. И мы это одно слово за минуту отгадали, а кто-то и не отгадывал, понимаете? А, а отгадывать каким образом? Ну, допустим, борода. И мы говорим, ну вот здесь такая растет, ну как? А, растет, грибы или что? Да нет, ну вот здесь же, вот, вот вот здесь растет. Щеки растут. И мы не могли отгадать одно слово, потому что мы не знали правила. И слов не знали. Да, и было как-то страшно. Да, сегодня мы научились словам и поняли правила игры. Там восемь слов, и все эти восемь нужно отгадать за одну минуту. Ну и у нас у даже получалось, да? Мы менялись парами, да. У кого получалось нет, ну ладно, сейчас идем на пляж, это главное. Ребятишки уже наша половина там, половина здесь. В общем, не переключайтесь и подписывайтесь на... На Что? Канал. В общем, мы со своего отеля идем, наверное, уже... Сколько? 3-4 километра дом прошли, да? Вдоль такого забора с колючей проволокой охраняемого. Вот там океан, а туда мы зайти просто не можем. Здесь гольфовое поле огромное. И везде отели. Отели не работают, но охрана у них такая очень... Грозная, не пускает, говорит, нельзя, нельзя, нельзя. В Америке такое нет фигни. Ты даже по Ocean Drive в Майами идешь, и по закону обязан щели оставлять. То есть, да, отели ты зайти не можешь, но щели такие оставляют, в которых ты должен проходить. То есть, там по закону через сколько-то метров ты должен пройти. Я думаю, что и здесь закон такой предусмотрен, какой-то есть по-любому. Мы просто не знаем, ну и что мы ему скажем. Снесите свое здание и дайте нам пройти, это же нереально. Пойдем спросим, как мы можем пройти у него. А, это полиция, смотри. Hello. We're going to the beach. Do you know how we can do it? Слушай, ну вот мы и посмотрели. Вот менты были. Никакие маски, ничего не спросили. Вообще ничего не надо. Так что просто нужно быть понаглее. Мы же не зараженные, справки у нас есть. Все, что еще от нас надо? Короче, менты сказали, что прямо километр, потом налево, на светофоре налево, и вроде бы как прямо мы уже придем. Но они так даже с интересом нам все это дело объясняли. Двоем подошли, с автоматами объясняли, как дойти. Шли мы, шли, ребята. Вдоль этой дороги, вдоль вот этого колючей проволоки Кое-как все-таки нашли единственный выход Который не ограничен никакими отелями, охраной, заборами Это очень сложно было сделать Но мы справились Обратно, может, такси вызовем, не знаю Но у нас упражнение так нормально День в день по 20 тысяч шагов, ребят, делаем Даже больше, наверное, уже, уже больше 10 тысяч сделали Соответственно, назад все. Ну, но вот в таком состоянии бич, бра... пляж Называется он Кадрия пляж Очень легко напомнить, у меня учительница по биологии была Кадрия Гаязовна В честь нее был назван Но условная красота Если так можно сказать Конечно, таких, как мы, летних ребят Очень мало, видите, местные наряжаются В куртке, утепляются А нам все равно Мы в майках пришли И, кстати, друзья у меня Женька, Артем и Илья Они он туда на 5 километров дальше ушли Они с другой стороны пошли мы, может быть, сейчас где-то встретимся, и они уже купались, ребят. Вода ледяная, но они купались. Сейчас спросим, как им это удалось. Не знаю, это, наверное, не купальная, может быть, зона, да? Или, может, пока просто это все в таком состоянии. Не сезон, да, может быть, к сезону они эти все пляжи в порядок приведут, потому что какие-то горы, песок раскинутый, непонятно. Мужик-рыбак что-то запаниковал, засмотрелся на нас. Ну что, Зураб, как-то? Слушайте, классно, увидели море, наконец-таки. Шли мы долго сюда, конечно, полтора часа где-то, да? Ноги устали? Ноги устали, есть хочется, Да, есть хочется. но хочется. Но все-таки это стоило того. Мы вот... где-то сюда 10 тысяч шагов сделали, даже больше. Да, мы думали, что будем купаться, хотя, может быть, и еще будем, да? Ребята Непонятно. искупались. Искупались, да? Только ножки, если да. И то я в ботинках, потому что у меня холодно. Я в ботинках оплоснул. Ну да, видели, посмотрели, пощупали. Можно идти дальше. У меня есть ветрозащита, ребята. Я теперь могу снимать под ветром на мотоцикле. Тише, Мари. Леска. Нам надо Тише голову. Не увидели. Леска. Блин. Она сюда. мы, главное, справа как зураб, знаешь, там аккуратно где-то леска есть Да, у меня теперь вот такая вот штука есть, которая ветрозащитой называется Теперь вы, ребята, не будете больше критиковать меня за то, что, я надеюсь, я еще не пробовал, еще не смотрел, еще не знаю За то, что у меня сильные, сильные помехи Идем дальше, ребят, как, как, как я полагаю, вот эти все отели прибрежные, они все не работают, все закрыто Поэтому сюда люди заходят только одним путем вот, вот этим путем. И больше пробелов на протяжении, наверное, 3 километров нет. Охрана вас никуда не пустит. Ну да ладно. Такая вот, ребята, атмосфера здесь. Буквально в 30-40 километров от Анталии. А ребятишки, мои подписчики Евгений... Со своей супругой приехали из Алании Из Алании, здесь где-то 100 километров Вчера они у нас уже до ночи были Я предложил взять им отель где-то рядом, потому что ну, у нас Места были все заняты, друзей у меня много Ну, они сказали, что они хотят ночевать у себя в отеле Дома, ну ладно Поехали сегодня с утра вернулись И мы дальше продолжаем наше путешествие уже совместно с ними Общаемся Дружимся, будем продолжать Знакомиться с моими подписчиками Кто-то еще обещал приехать Короче, жизнь хорошо, ребят, жить хорошо, реально Вот я вам... Я вам рассказываю просто, что жить хорошо. Если вы не знали, то теперь точно будьте уверены в этом. А обратите внимание, в этом месте грязное море. Грязная вода вот здесь вот. Да, Видишь? да. Um. Что значит? Это значит, что, что купаться здесь нельзя, наверное Да, логика ну, есть Нежелательно, во всяком случае Короче, грязный реально, да, пляж, смотрите Ну все, вот сколько грязи Убирать и убирать, вот здесь тоже грязище Не ухоженные, не убранные по всей видимости, они к маю, наверное, начнут здесь что-то расчищать Кубики всякие убирать Он там тракторишка что-то чистит Здесь, походу, какой то набережную строят или что такое Такие сваи, видите, вбивают И что-то будет строить В общем, пока не сезон, ребятки не сезон, но Мы не за этим сюда ехали, честно говоря Смотрите, вот отель какой-то функционирует Видите, там он охрана стоит Все дела, то есть, видимо, мы туда зайти не сможем Наверное, отсюда даже Но мне кажется, если уверенно идти, то сможем Кафешки, не кафешки А вот ребятишки какие-то Лет по 50 этим ребятишкам И у них вроде, да Здесь у отелей, который функционирует, Как я понимаю, более-менее облагорожены Видите, песочек вроде почище, они как в Майами, видимо, на таких катаются, чистят все, вымывают. Но, тем не менее, все не готово. Никаких навесиков, никаких беседочек. Этого ничего нету. Этого ничего нету, конечно, ребята. Купаются только моржи, пока мы таких не видели. Только мои друзья. Где-то там они искупались. Ну, а мы... Что же мы? А что мы? А мы идем, мы гуляем. Зураб подарок на день рождения приготовил. Тише, не наступи на ширну. Вау. Вот это да. Это что, реально? Это да, не сон? Да. Новых еще надо. Ничего себе. Ну и дела. Это причем мы шли, случайно увидели, да? Это первый по пометание. гранат. Нормально весь однакое? Давай. А я, а я не вижу. Кидайте. Шагами, шагами, отмеришь. О -о -о -о, Пожалуй Пожалуйста, кидай сразу, я следующая, потом ты следующая. Ого, я так числа <реш> помню. Вот эта вот волна. Вот эта волна. Вот так, следующая. Ч ⁇ Ты еще лягушка полетела. О, о, о это, это самое далекое. Рыбу убил, это самая далекая. Давай еще раз, чтобы точнее было понятно. <свес> Высоко. Сейчас, сейчас раз, развернулся из ура по лбу. <свес> <свес> <свес> <свес> Нет, это <свес> так. Неплохо ладно. Короче, мы шли-шли В какой-то отель зашли просто Там охранник стоял, но он нас пропустил Но Он нас не заметил, мы просто уверенно очень шли Потому что нам нужен выход И что нам делать еще? Бесконечно идти что ли вдоль пляжа? Правильно, ребят? Как считаете? По закону же должен быть выход в Америке И в России В Турции тоже должен быть, наверное И здесь, видите, все тусуются Без каких масок, естественно, нифига ничего подобного нет Вообще ничего. То есть это совсем отдельный городок, где не слышали ни про какой коронавирус. Вот смотрите, можно взять полотенчики здесь. Нам может и покушать можно. Да, пойдем. Да, идем, идем. Короче, отдельный город, да. Басик он есть. Ребятишек провожаем, да. Зураб, как-то. Грустно же, честно говоря. Да, но надо. Надо. Тебя зовут кстати, как? Зовут меня... Я имя не русское какое-то? Зураб, Зураб. Зураб, вспомнил. Да. Я сам иногда да, да. забываю. Сложное я имя. Быстро время пролетело, Очень капец. быстро, да. Ну, по сути, я здесь был полных два дня. 1 ты 1 мало. День. А ты сколько 4, полных? Три-четыре? Пять. Пять? Пять дней, да. Ну, останется в памяти. Это здорово, на самом деле, что все так вышло. Пойдемте, выходим. Давай, я, давай, что, увидим встречи. Заим, заим, увидимся. Ты как могли, да? Спасибо, увидимся. Пораньше, до лета надо увидим. Надо до лета запланировать сейчас встречу. Давай, спасибо вам. Ребятки, давайте спишемся. Давай, давай. Пока показывай. Обязательно встретимся. встречи. сегодня воскресенье, ребята, смотрите, ездят только либо автобусы, микроавтобусы, какие-то таксисты, развозящие, и то, им местным нельзя ездить, они могут ездить только лишь имея билет на руках человека, которого они везут, понимаете, да? Вот, видите, машинка, все, а кого-то куда-то везет, потому что ментов, говорит, до аэропорта, вот мы сегодня друзей провожали, уже у нас компания очень большая, Уехал сколько? Три, еще три, пять, шесть человек, не знаю, сколько уехало, и шесть человек, да, у нас уехало, и мы вот остались с ребятками пятером, пятером остались, завтра еще уезжают ребята. И наш водитель сказал, что меня будут останавливать два или три раза до аэропорта, хотя здесь ехать 30 минут. И он говорит, полиция будет останавливать, реально спрашивать билеты, спрашивать основания и так далее, и так далее. Имея на руках один хотя бы билет, ты уже можешь передвигаться, это уместно. А нам, туристам, можно все. Можно гулять, веселиться, если ты найдешь, где веселиться. Потому что воскресенье, в субботу все закрыто. Но, видимо, в воскресенье еще, еще с этим сложнее. Но, тем не менее, мы думаем, что, возможно, здесь такая же ситуация, как и в Стамбуле. И если вы позволяете туристам находиться в стране, свободно передвигаться по ней, без всяких ограничений, с минимальным ограничением, только маски в общественных местах, то, наверное, вы должны какие-то обеспечить какие-то места для посещения. Этими людьми. Посмотрим. Сейчас погодка не очень, как вы видите, дождик капает. Вчера ребята искупались, успели, но это ненадолго. Может быть, после обеда все изменится. А мы ждем свой автобус и поедем в центр. Вам покажем. Ну раз, собачка к нам пришла, с нами ждет автобус, да? <связывая> <связывая> Может ты еще? Раз? <связывая> Если она встанет, она будет даже больше Кати. Ребятки, мы уже ушли от остановки. А они все за нами идут. Мы в магазин пошли, они за нами. Смотрите, какая красивая. Глазки красавцы. разного цвета. Опять ты. Красавцы, какие красавцы провожают нас. Пойдемте гулять с вами. Пожалуйста, апельсинчики. Апельсинового дерева. А тут много таких. Вот тоже апельсинчики растут. Там дальше. Но они невкусные, да? Вкусные. Не, невкусные. Так. Делают. Для красоты. Варенье делать? Да. Что-то растет у них здесь, ребят. Непонятно. Как будто капуста. На капусту похоже. Да, наверное, капуста. Вон там работяги. Блин, друзья, мне реально... Для меня реально это удивительно. Собаки ходят за нами, провожают. Мы уже с той стороны сюда перешли, и они все бегают за нами. Смотрите. Э, э с дороги уйди. Удивительно. Уйдут черт знает откуда уже за нами. А мы идем в кафе, какое-то кафе на открыли, открыто нашли, почему я позвонил, говорю, открыто, они говорят, но no. а потом сам перезвонит, говорит, ну, my friend, only for you, только для тебя я открою, я только для тебя открою, и для наших псов. Я говорю, ну давай открывай, сейчас придем, потом опять перезвонил, а сколько у вас человек? та та та та та та все спрашивает, блин, что, работы нету, туристов нету, никого нет, тем более такая погода, тем более мы в деревне, Белек, хотя Белек, это деревня, но довольно такое туристическое место, короче, в мирное время, в хорошие времена народу здесь, как я понимаю, много, но сейчас, к сожалению, никого. Воскресенье, карантин, все дела, и поэтому они рады видеть всех. Даже для нас только кафе открывают. Вот здесь рынок вообще бурлит, кипит жизнь здесь, ребята. С понедельника по пятницу здесь кипит жизнь, а сейчас вообще тишина. Так это, конечно, ребята, с одной стороны, это так и невероятно, интересно, необычно. И, и, и тут же это как-то немножечко, не знаю, какое слово подобрать, как будто бы мне даже как-то неприлично. Почему так? Почему так? Почему местные не могут ходить нигде, гулять не могут. Их в правах ограничивают, а мы приехали из своих стран, имеем право гулять. Но, мы, но если мы говорим о, о пандемии, об опасности распространения заболевания, то мы ничуть не меньше не больше его распространяем. И от того, что в воскресенье, суббот субботу не будет местных ходить... Что, короче, я логику вообще не понимаю. Полная фигня какая-то. Короче, ребятки, нашли в кафе одно открытое. Одно открытое кафе нашли. Точнее, оно закрытое, но потихонечку нам продали. Да? да. Дали потихонечку? Да. Вкусно пахнет? Ну, не знаю, Понюхай. Нет, нет, Мне вкусно. не дали еще. Ну-ка. А, Я занятелась. Мы сами поели. Вот собачек кормим. Ну, Что-то она как-то даже не налетает. Смотри, ты ей мясо даешь. Мясо было, оказывается. Это не мясо было? Не, мясо. Пойдем. Нет, там нет. А. Смотри, а лаваш не ест, только мясо. Пойдемте дальше по пустынному городу гулять. Смотрите, картофанчик стоит 95 копеек. Местных. Это значит половиной рублей российских. А в России стоит тридцать. 30... 5 рублей килограмм, примерно. примерно. Женька вот сейчас набирать себе, я наберу себе камерам 20 в багажное говорит, отделение сдам, чтобы немножко сэкономить. Чего? Это правильно. Да это правильно, я считаю. Хороший. Хорош. хороший. На вечер хватит. Ну что? не что? надо спрашивать, давай. давай. Спасибо, Женя. Пока-пока. Все, давай, счастливо. Давай, Жень, на связи. На связи, пока-пока. Все, проводили. Женька Женька уехал. А осталась у нас совсем маленькая компания. Четвером? Пятером, пятером, да? пятером остались. Скоро и мы куда-то все рассеемся по территории нашей планеты. Вот у меня такие тапочки. Идем обратно домой. Мы живем где? Здесь, или дальше, дальше, да? Короче, ребятки, Адам, наш братишка, сказал Все хорошо. все хорошо, он сказал, но он нас обманул, ребята. Поэтому, помните, я вам рекламирую этот дом? Ни в коем случае сюда не приходим. Ну, а что? Нас обманули. Слушай, мы говорили, что Мы говорили каждый день будет за 800, если мы живем больше, чем 4 дня, правда? Ну, на 91 было. Да booking' мы не берем в расчет, мы не берем в расчет, правильно? Неважно, что там написано. Там было дешевле, мы сняли больше, чем за 120 баксов, но мы договорились, и это нормально, мы booking' вообще не берем в расчет, правда? Там дешевле, и это правда, но мы не говорим про booking'а. Чёртый доллар, окей. Ну, пробуем, брат вот это вот хорошо нам понравилось здесь ребята вам всем понравилось recording for my youtube because we really happy вы все рады вам всем понравилось всем нам друзьям понравилось которые уехали нам всем понравилось what youtube youtube youtube it's good it's Спасибо, спасибо большое, спасибо. очень приятно, ну давай, пока, пока. Приедем спасибо снова, вам. обязательно, теперь телефон есть Короче, ребятки, ну слушайте, ну вы же, ты же понимаешь, что... Он хотел же нас обмануть, вы же понимаете, ну, да, да. он нам сказал, ну, слушай, это, это не я придумал, ты же со мной был, ты помнишь? Это все здесь так делают, но ты же помнишь, да, что это не я сейчас придумал правила, мы же с тобой говорили, Хочу, мы, то, помнишь, мы с тобой да. говорили, ребята, мы с, с Валентином не зря говорили о том, что мы, может быть, вообще здесь останемся еще на 10 дней, потому что нам дешевле выходит продлевать, ну цена реально снижается и он нам об этом говорил, а если вы еще будете жить, еще будет снижаться, а если еще будете жить, еще будет снижаться мы закрыли глаза на то, что на букинге этот дом стоит 90 баксов О, сколько? 91 бакс. 90, да, 91 бакс, 100 баксов, черт мы на это закрыли глаза, мы заплатили 120 баксов плюс клининг фи, такого черта, непонятно, в Абиньбене за 90 все включено, мы еще 80 баксов заплатили клининг фи за... Типа Нет. они, типа, за, за свет отдельно еще 200, 2600 рублей, пускай 20-30 баксов Мы еще сверху ему платим, и один черт пытаешься, ну, типа, ну, можно с ребят что-то взять? Ну, давай я еще попробую, давай, я спорит Пока видеокамеру не включили, я знал, что, ну, это его должно смутить Да даже если бы не смутил, мы вам просто покажем Да и даже если бы, если бы камера не помогла, я бы отсюда нифига не ушел Еще я не позволю себя кинуть просто так, когда мы реально с ним не спорили И платили столько, сколько он сказал первую ночь, столько, сколько сказал Никто с ним не торговался, поэтому, ну, о чем говорить? Поехали. Мы забрали свое, а он переживает за то, что он как-то там будет на видеокамере не очень хорошо смотреться, но нам -то... мы то не стесняемся, правильно? Но дом хороший, дом хороший, надо признать. Понравился, Кать? Да. Да. Всем понравился. В общем, едем сейчас из нашей деревни Белек в Анталию. Анталия примерно в 30 километрах, 30 минут езды, с почти с удобством, с почти с комфортом едем в Анталию. Посмотрим на город и потом поедем в Аланию. Ребята в Алании живут. Посмотрим на Аланию, а дальше решим, куда дальше выдвигаемся. Кстати, здесь есть такое приложение, называется... Как оно называется? Такси, да, по-моему? IT, IT? Такси или IT как это такси. Приложение. И странным образом оно здесь почему-то не работает. В Стамбуле оно работает, а в Анталии, в Алании, как я понимаю, нет. Мы пытались вчера вызвать, так и не удалось. И пришлось просто вот, ну... Практически от дороги брать таксистов и платить те деньги, которые они просто пожелают, захотят наличкой. И больше ничего не сделаешь, все, не хочешь, не бери, иди пешком. Вот вчера мы выбрали все-таки поехать на машине, на такси заплатили. А приложение работает. Чуваки не поделили дорогу. А, это моргает, значит, можно. Обахнули чуть-чуть. Ну, вроде не сильно, нормально. Вот такая вот она Анталия какая-то, такая грустная. Но еще и погода влияет. Видите, народу мало, чем в Стамбуле. В Стамбул и город, конечно, в 8 раз больше. Но здесь как-то совсем по мне грустно, мне кажется, а? как-то грустно, зато здесь есть море и погода на самом деле теплее, конечно. Короче, устали, устали, походили. Смотри, виды какие, сидишь, кайфуешь. Нормально? она тебя ждала. Да, тут собаки, походу, спят, смотри, сколько здесь шерсти. Просто ехали-ехали, вбили в навигаторе, ну, типа, набережную, и вот нашли, видите. Какие виды, просто потрясающе. Смотрите, тишина, тишь да гладь и спокойствие. Какая вода красивая, да? Четкие, четко? мы не надеваем. И, в принципе, полицейский сейчас прошел. Мы ему просто в глаза не смотрели, мы вот так вот посмотрели. Ну, что нам в глаза смотреть? Мы должны вот на пальмы смотреть, на море смотреть, да? И никто нам ничего не сказал. Никто ничего не говорит, значит, можно, правильно? Может, закончился? Может, выключили уже коронавирус? Все, нету больше. Может, сразу придет домой по почте, не знаю. такой песик веселый, да? Счастливый. <реклама> да. <реклама> Счастливый. В общем, мне мой подписчик Андрей из Москвы, он сейчас живет в Алании посоветовал какую-то кафешку. Называется она, знаете как, ребят, Тавук Дунуаси. Тавук Дунуаси. Вот она, Тавук Дунуаси. Она сетевая, она есть и в Алании, и в Анталии, и вроде бы даже в Стамбуле. Он сказал, что там очень вкусно, очень разные блюда, много их. И сегодня он мне отправил даже меню. Сейчас мы сюда зайдем и попробуем эти блюда и оценим по 40-бальной шкале. Пойдем сюда, сюда. О, внутри там есть место, да? А второй часть Второй, да, терраса там есть. Я суп вижу, томат. есть. томат. Доматес, наверное, томатный, не знаю. Но я, в принципе, сегодня суп ел, поэтому я выберу что-то другое. Смотрите, какое здесь меню. Такие тарелочки. Правда, цена везде одинаковая, но непонятно, что это такое. Козлусе, миссизизин, какие-то силиби кори, эвсана, буфалу, лебеде. Короче, никак не дождемся свою еду. У них такие красивые тарелочки длинные. Ребята он уже кушают, а мы свою никак не дождемся. И вот я сейчас включил камеру, чтобы вам это все дело запечатлить. Как покушаем, скажем, хороший ресторан или нет. Но цены реально нормальные, да? Нормальные. И на супец всего лишь 9 лир 90 рублей. То есть мы уже цены знаем. Где-то 15, бывает, где-то даже 20, наверное. Еда, вот такая порция, которую сейчас понесут, каждая порция стоит по 30 лир, то есть 300 рублей. Там и мясо, и макарошки и салатик. Сейчас нас кормить не хотят, может они не поняли, что мы хотим, может спросили просто. У вас есть Просили такое? Часа. У вас есть такое? Есть блюдо. А, ну ладно. Просто спросите. Нам просто спросить. Да, однажды у нас такое было, мы сидели сколько с утра, помнишь, все голодные, с утра пришли в кафе. Час точно просидели. Да, час просидели. Я, ну что, когда время показывало? Он говорит, окей, окей. Полчаса. Да. А, полчаса, да, полчаса. И потом наша уже красотка пришла. Это Нур, да? Нур. И типа, ну спросить, что когда наша еда, Нурик, да, когда наша еда, она по-своему коля так они ничего не сказали, мы ничего не готовим, какого фига, чай оплатили, ушли, такие десятером пришли, блин. чай оплатили. Как же сейчас, походу, Нуре придется звонить, так мы от нее не отстанем. Итак, ребятки, нет, это опять не нам. Неужели это не нам? Ага, вот нам, вот нам. Ну, ну, ну, пожалуйста. Опять мимо, опять мимо. Может быть, это нам? Yes, yes, нам! Ура! Ну что, как думаете, тарелка огромная, конечно, еды? Но еды, как вот моя, моя рука, в принципе, попробуем. Вот они тут шурму мутят, но шурма, кстати, она не очень здесь вкусная, да, мы пробовали, не так себе, да? Она здесь какая-то не сочная, сухая, да, сухая, потому что они туда не кладут никакой соус. А еще часто вообще картошку туда кладут, картошку фри. 3, 2, 3, 2. Да, да, да. Тебе <соцентрес> тоже не понравилось? Не, <соцентрес> <Че> мы пробовали. Что <соцентрес> пробовали? Да, да, не очень так себе. Капуста, картошка. Самое, там, единственное, наверное, чему отдать, это само мясо, обжарка, мясо, приготовление. Основное, ну все, набор овощей, фри -фри. А сейчас заведение выходили, понравилось вам? Да. Да, да порядке, нормально. Мне да, <соцентрес> тоже так, кажется, четко. И цена вроде нормальная, Это да. Автомоечка. Пожалуйста, с бутылочек полили, машину помыли, красота, правильно? И машину, видите, как много белых, светлых, светлых, светлых, цветов. Пол человека стоит. И наверх забрались, а тут есть такой э, э, лифт, и на лифте мы поднялись. Ну и тут на кораблике видно, на всю эту прибрежную зону, такой красивый вид. Опять мы, получается, да, вернулись на то же место, где мы гуляли пару дней назад, зашли с ребятами. Проведать корабли. Не уплыли ли они никуда? Не уплыли. Вот полиция проезжает, замазки слов не говорят. Такие красивые кораблики никому не нужны стоят. Мы эти все дорожки уже выучили, когда с нашей подружкой гуляли, поэтому мы сейчас ребятишек ведем за нами, поскольку мы уже все здесь знаем. Ведем их где-то здесь на наш автомобиль, на котором мы сейчас поедем в Аланию. Ехать около полутора часов. Место красивое. Сидишь за столиком и у тебя. Потрясающий вид. Еще погода сегодня такая, не солнечная. В этом тоже что-то есть. В общем, ребятки, нашли на букинге просто отель. А, отель. Вот такой отель. Сейчас мы его вам покажем. Пустынный, вообще народу нету. пусто совершенно. Никого нет. А вот рядом с черной машинкой поставь туда. Сейчас мы вам покажем, какой мы номер взяли. Взяли самый большой номер. Не знаю, что там за вид, я не помню. Еще один был большой номер с балконом, тоже классный. Видите, вообще никого нет. Пустынный, вообще тишина. Вообще никого. Просто никого. Конечно, это печально грустно, ребят. Сейчас мы вещи свои выкидываем. И потом с ребятами пойдем уже кушать вечером, ну вечером, сейчас вечер, собственно. Вот такой номер, мы с ребятами нашли его на Букинге и просто решили... О, смотри, у нас и здесь балкон есть, О, офигеть, огромный, смотри, представляешь? Это последний этаж в этом отеле, шестой этаж. Пожалуйста, красота. Вон там море завтра с утра покажем, там оно, правильно? Да, да там море завтра мы вам с утра покажем. Здесь басик будет все работать, но, конечно, так это все выглядит, ребята, тоскливо. Что народу нету, и им бизнес не приет. они, я не знаю, что они с этих денег, знаете, сколько это стоит? Вот две комнаты большие стоит 25 баксов, 200 лир, 2000 рублей. 25 баксов просто за целую квартиру, на которой мы можем жить, четвером мы можем жить, потому что две огромные комнаты, шестером, шестером, шестером да, вот это тоже считается комната у них, в Америке не считается, а здесь считается, то есть это тоже отдельная комната. Че, кондер не удалось включить? Телек есть. Плиточка какая-то, он чайник есть, ну, то есть минимальные какие-то удобства есть, везде чисто, красиво, правда, нормально. Вот у ребят комната, то есть два человека здесь, вот там балкон есть, тоже нормальный свой балкон вышел, покайфовал. Все, отдельная изолированная комната, и вот здесь отдельная моя изолированная комната. Пожалуйста, еще два человека, то есть шесть человек. Реально, по 6, по 25 баксов, это сколько? 6 на 4, да? 4 бакса. То есть 4, 4 бакса, представляете, человек платят и живет. Офигеть просто. Вот это еще он раскладывается, он сказал, да, по-моему? Да. да, то есть еще двое. Да, нормально. Блин, закрыто, ребятки, дождь идет. А мы так голодные приехали, такие голодные. Видите, какой-то ресторанчик нашли. Что-то они продают. У них даже блюда здесь есть, смотрите, блюдо выложено. Может их съесть? Смотрите, рыба есть. Все, под дождем, но закрыт, к сожалению. Ладно, поедем дальше искать. Закрыто, но у них там хавчик лежит, вон прям блюдо, видите? Молодец, блюдо. Катаемся по Алании. Это просто что-то невероятное. Не можем найти поесть. Здесь вообще бар, по-моему, или открытый. Я здесь No. Вроде бы говорит, но что ли, я не понял. Ну, сказал но, по крайней мере. Просто рестораны все закрыты, бары все закрыты, естественно. Покушать просто негде, где то вообще вымирает Хотя в Стамбуле там прям движуха ночью есть Есть движуха Понятно, что все же все закрыто, но можно и найти спокойно И поесть, и туристов много, и прогулок всяких разных много Движуха идет Вон, ребятки мои, паркуется. Мы нашли просто какой-то кебаб Причем у нас изначально уровень был нашего... Ну, короче, наш у уровень был высок Мы говорили, что мы не, не готовы кушать в придорожных вот таких кебабах Мы ищем ресторан, но поскольку уже... Этого невозможно сделать, мы это поняли. Мы заходим просто в первый папашеский кебаб, сейчас что-то закажем, съедим в машине, наверное, или домой, пока не знаю. Опа, а ты не проходишь. 35 лет. Проходите, проходите, следующий. Ну-ка. 36, 4, проходите, пожалуйста. 35 лет, проходим. Короче, я тоже прохожу. Все, мы все проверили, мы проходим.